здравствуйте дорогие друзья С вами адвокат дмитрий анцупов и сегодня я затрону тему покушения на убийство что это за статья когда она квалифицируется именно как покушение на убийство что за нее грозит на что нужно обращать внимание и какая может быть тактика защиты у Адвоката и защитника. Во-первых, следует сказать, что такое покушение. То есть, это часть 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, если простыми словами, покушение это когда человек хотел осуществить задуманное, но по независящим от него причинам до конца свое дело он не довел. То есть, если смотреть по аналогии с убийством, то есть хотел убить человека, нанес ему вред здоровья различной степени тяжести, но человек по тем или иным причинам выжил. То есть не получилось. Покушение на убийство влияет на тяжесть наказания. Соответственно, если у нас преступление является покушением, назначают не более трех четвертей от максимального срока. То есть если у нас по статье убийство по первой части до 15 лет, то максимальный срок сразу будет там до 11 чем-то лет. Если по второй части до 20, соответственно, ну, считайте сами там до 15. На что бы хотелось обратить внимание по такой интересной статье, как покушение на убийство? А обратить внимание здесь нужно на то, что вот эта вот грань, когда человек именно хотел убить, а не просто нанести вред здоровью, она очень тонкая. Ведь ни для кого не секрет, у нас в уголовном кодексе также имеются статьи это причинение легкого вреда здоровью, среднего и тяжкого вреда здоровью. Да, это 115, 112 и 111 статья уголовного кодекса вот вот эта тонкая грань когда в одном случае человек хотел просто нанести вред здоровью а в другом случае хотел человека убить она порой очень иллюзорна. основная сложность квалификации считается тогда когда например следствие видит в каком-то действии покушение на убийство хотя его там например не было то есть у меня в практике был случай когда область грудной клетки один Товарищ, скажем так, в состоянии алкогольного опьянения, нанес небольшое ранение ножом другому товарищу. Причем это было сделано не намеренно то есть по какой-то причине обвиняемый в данном случае решил показать, как он может мастерски фехтовать ножом. Ну, как-то все немножко вышло из-под контроля, и он ему немного чиркнул по груди, получился небольшой порез. Порез, причем был такой, что врачи, которые приехали, они буквально там помазали зеленкой, заклеили лейкопластырем и на этом все дело завершилось. И изначально дело-то и возбудили по статье 115 части 2, то есть причинение легкого вреда здоровью, потому что по-другому его характеризовать было нельзя. Но, тем не менее, в процессе следствия данное деяние было переквалифицировано, и было переквалифицировано на покушение на убийство, и следствие передано в Следственный комитет, соответственно, и следствие обосновало это тем, что область, скажем так, ранения была в районе сердца, в районе жизненно важных органов. И соответственно бывает очень много случаев, когда были удары там в область шеи, в область сердца, в область живота с помощью оружия, без помощи оружия человек получал ранение и в одном случае это квалифицировалось как причинение вреда здоровью, в другом случае квалифицировалось как покушение на убийство. Есть ряд статей, по которым действительно я могу своим доверителям и в принципе тем, кто ко мне обращается за консультацией, сказать: да, здесь вам адвокат, возможно, и не нужен. Там, можно попробовать и поработать с государственным при определенном опыте. Но что касается статьи покушения на убийство, здесь определенно нужен защитник, определенно нужен адвокат, потому что, ну, если ситуация не совсем очевидная, да, где подсудимый там схватил нож и с криком Умри, воткнул его там куда-нибудь в область шеи, когда да, и потерпевший выжил, ну, здесь, скорее всего, будет чистой воды покушение на убийство. Когда ситуация спорная, а в большинстве случаев они спорные, защитник действительно может переквалифицировать на менее тяжкую статью и помочь человеку получить менее тяжкое наказание. То есть действительно вот эта тонкая грань, как правило, на стадии следствия, она у нас со скрипом доказывается, но в суде и такая практика имеется, в том числе и у меня, когда действительно уходили с покушения на убийство на вред степени тяжести здоровью, различной степени тяжести, скажем так. Соответственно, на что нужно вообще обратить внимание, когда идет речь, что же у нас, как это квалифицировать. Как нам сказал Верховный суд, и как у нас исходит практика судебная, в частности по московскому региону, очень важно обратить внимание на поведение потерпевшего, непосредственно на обстановку, которая была в момент совершения преступления. То есть что это было? То есть люди сидели как-то вместе, совместно проводили время, и у них случилась конфликтная ситуация они повстречались на улице, то есть нападали на него потерпевший, провоцировали как-то потерпевший, потому что, сами вы понимаете, одно дело, когда агрессия была вызвана, и инициатором был сам подсудимый или обвиняемый, да? а другое дело, когда, например, напал потерпевший. Такие случаи тоже есть, когда потерпевший нападает, там, чуть ли не душит его сверху, рядом валяется какой-нибудь предмет, обвиняемый берет его, бьет в висок, там, тот падает, там выживает, и тем не менее следствие начинает это квалифицировать как э, покушение на убийство, потому что бил жизненно важные органы. Но понятное дело, что здесь нужно учитывать такой момент, во-первых, поведение самого потерпевшего, который напал, обстановку, то, что его душили. То есть у него в принципе не было времени там как-то сообразить, что он куда-то бьет или никуда. У него стояла там одна задача, это сохранить свою жизнь. То есть на это нужно обращать внимание поведение потерпевшего, обстановка, которая была. Поведение обвиняемого, то есть их взаимоотношения. Также необходимо обращать внимание, сколько было ударов и куда были эти удары нанесены и чем эти удары были нанесены. Да, если мы видим, что человек нанес там несколько ударов в область сердца ножом, да, или прыгал у лежачего человека на голове не один раз. Ну, понятное дело, что в этом случае... Явно цель была определенная. Ну а если, например, удары хаотичные и наносились они по разным местам, просто один из них попал в какие-то жизненно важные органы, в этом случае, ну безусловно, имеет смысл побороться, потому что удары были нецеленаправлены. Там. То есть если была драка, то там очень сложно порой даже целенаправленно попасть. И на это необходимо также делать акцент, и это все необходимо учитывать то есть вы должны понимать что какого-то универсального совета и универсального способа как защищать себя при покушении на убийство его нет то есть каждая ситуация индивидуально каждую ситуацию нужно рассматривать из конкретных обстоятельств где это было когда почему что предшествовало из-за чего это все началось как именно сколько ударов куда и так далее и так далее и именно подходя комплексно к решению данной проблемы действительно можно попробовать добиться хорошей квалификации друзья если видео было полезно поделитесь им со знакомыми с друзьями поставьте лайк подпишитесь на канал я думаю ни одно мое видео вас мы вас еще порадует до новых встреч